Привет, ребята! Добрый день! Сегодня мы продолжаем сборку мотоцикла. И погнали! Проверим, что у нас собрано. Так, коляска есть. Крыло есть. крыли, крылья, крылья. Так, ладно. Здесь нарежем, здесь заклеим. Так. Смотрим, что у нас собрано. И нам необходима вот эта деталь. Крыло от коляски. И рама. Так как в прошлый раз я не установил кронштейны, которые крепятся непосредственно к самому мотоциклу. Так, детали подготовлены, проверяем, как они подходят. Подходят отлично, встают на свое место, как положено. Так, теперь нанесем немного клея и поставим наши детали на свое место. При приклеивании таких деталей стоит уделить внимание тому, чтобы детали находились в одной плоскости. Отправляем деталь на просушку. В прошлом выпуске мы собрали один сидельный узел, теперь соберем второй. Итак, монтируем на наш отдельный узел, который мы сделали в прошлом выпуске, очередную деталь. Точнее вот эти вот две как раз. Внимательно смотрим на инструкцию, чтобы правильно разместить деталь. То есть вот этими выступами в эту сторону. Так и сюда у нас приклеится вот эта маленькая кругляшечка сразу идет. Я... Вот такой у нас получился практически готовый узел из нескольких деталей. Откладываем, посушиться. Так, друзья, продолжаем сборочку. И теперь приклеим подставочки для ног на раму. Так, друзья, вот эти вот подножки сейчас примонтируем вот сюда вот. И надо обратить внимание, что они клеятся в специальные два паза. Вот здесь и вот здесь. Не знаю, насколько там это видно. Так, ставим сюда две небольшие капли клея и устанавливаем подножки. На ответной части есть как раз два штырька. Получается, что они должны быть установлены с небольшим наклоном. То же самое нужно установить и с левой стороны нашего будущего мотоцикла. Также следим, чтобы они были перпендикулярно раме или параллельно, да, то есть чтобы соблюдалась вертикаль чтобы стоечка не была наклонена ни в какую сторону вот так откладываем посушиться переходим к какому-нибудь другому этапу да нам же необходимо как-то ставить мотоцикл поэтому мы отделим подставочку для него опору ну еще несколько мелких деталей элементы передней вилки номерная рамка вот это вот или сам номер ну, давайте сразу сиденье выхлопные трубы все это сразу подготовим так друзья переходим к обработке деталей которые мы срезали и в случае вот с такими деталями у которых прилив приходит вот так вот плоско и можно положить на плоскость лучше всего Удалять такие вещи, приложив к плоскости. Вот так осторожно. Основное срезали, остальное можно довести уже непосредственно удерживая в руках. Да? Также можно воспользоваться надфилем для идеально, идеального введения ровной линии чтобы не было никаких загигулин. Так, откладываем почищенные детали в сторону. Карденчик. У нас подготовлена некая кучка деталей. Вот она, всякие тут. Детальки. Вот, вот много деталей. Все почищено, подготовлено под сборку. Также отшлифованы э, крылья. Выведены шовчики, чтобы поверхности были гладкие пригладкие, чтобы не было никаких огрехов. Надеюсь, это хорошо вам видно. Итак, как вы можете обратить внимание, я установил, то бишь приклеил двигатель и э, кардан на правую половину рамы. Клеить, в общем-то, сразу не хотел, но решил все-таки приклеить на одну сторону пока. Чтобы можно было прокрашивать удобно. Так, ну и Продолжаем. Так что-то получается у меня такая заминка. Не совсем мне понятно, как лучше собирать раму эту. Есть у меня мысли о том, что если все это склеить, то будет очень сложно прокрашивать все. Поэтому принял решение сейчас померить колесо, станет ли оно, если склеить раму. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Так, друзья, давайте представим с вами, что рама у нас будто склеенная. И попробуем сюда установить колесико. Да? Ну, насколько я могу видеть, колесо встает. Довольно-таки легко. То есть после сборки можно будет поставить и колеса. Поэтому, наверное, мы все-таки склеим раму. Вот, друзья, да, мне здесь Евгений подсказывает то, что окрасить а ты как будешь? Зачем ты решил клеить раму? Ну, потому что вот эта вот вся ажурная конструкция требует фиксации, и без склейки сделать что-либо дальше очень тяжело. Так, друзья, давайте оставим пока наш вопрос с рамой открытым, и перейдем к дальнейшим шагам. Так, друзья, вот Пропустил я одну из деталей. Ага, вот она нашел. А чтобы такого не происходило, выполненные шаги нужно хотя бы подчеркивать карандашком или ручкой, чтобы не теряться потом, что и где вы пропустили. Вот такой вот маленький совет. А? Не делай, да, так как я в этот раз не стал зачеркивать или подчеркивать те пункты, которые выполнены. Забыл я приклеить вот этот рычаг, поэтому приклеим сейчас. Так, вот она наша педалечка, педалечка, педалечка. Пед... Так, наш рычаг готов к установке. Но он не поставится, да, друзья. Я думаю то, что все-таки без клея его поставить не получится, поэтому все-таки воспользуюсь клеем. Я надеюсь, я в правильное место его сейчас прилеплю. Так, есть. Дальше у нас рычаг переключения передач. Вот на этом месте он должен быть. И в принципе, если мы его приклеим, то мешать тут ничего его прокраски не будет. Да? он тоже ничему мешать не будет. Давайте почистим. Итак, вот так вот ножом. Сейчас выстругаем палочку. Палечку. Что такое все мелкое это дорогие друзья прям невозможно кто придумывает такое маленькое все Так, друзья, точно так же я и вилку не хотел клеить, но я думаю, что справлюсь я с этой задачей и у меня удастся все это сделать, поэтому я сейчас стойки от вилки смонтирую сразу сюда на место. Давайте также проверим насчет колеса, что у нас и как. Можно ли будет его сразу сюда, точнее, после покраски отдельно вставить. Да, да можно, такая вот у нас красотулька получается. Рын, рын, рын, рын, рын, рын. Крутится? Не, не крутится. Это же модель, не должно ничего крутиться. Так, а теперь давайте попробуем вытащить колесо. Это уже интереснее. Так, все у нас получилось. И это хорошо. Итак, друзья, нам необходимо померить вот это вот крепление вилки к раме. К какой стороной? Да, вот так. У меня есть подозрение, что эта деталь слегка имеет ширину чуть больше, чем положено. Поэтому мы изначально сейчас приклеим фару на свое место и верхнюю вот эту вот деталь так наша фара так что то тут нет отверстия да? надо сделать отверстие Короче, друзья мои, фара не хочет останавливаться на свое место, поэтому пошла она нахрен. Шутка. Так, снова померим. Сюда у нас подходит. Так, наверное, спидоны там надо вниз. Да что же это такое-то? Ну кто же это делает? Такие модели! Пу*** Мотоцикл, а Всё развалилось на Друзья, здесь моделизм как в гараже Без кувалды какой-то матери Что-либо собрать нельзя Ну, естественно, капельки хорошего клея Так Ну почему? Говно. Так, с одной стороны удалось победить эту деталь. Ура! И теперь... А -а -а -а. Давайте вот так вот. Она не лезет! Она издевается надо мной. Ха-ха-ха-ха-ха! ха ха ха Да! Потому что я крут! Так, теперь сверху мы установим. Точнее, теперь сверху я установлю вот эту маленькую. з Вот! Вот так она должна быть, друзья! Вот так вот! Вот так вот! Ну это я только померить решил, а теперь я поставлю две капельки клея маленьких. мост. Я чувствую мост. Ура, вот она такая. Я надеюсь, что все получится. А если не получится, ну и ладно. Так, вот теперь вопрос-то остается все равно открытым. А сможем ли мы сюда пропихнуть колесо? Я думаю, да. Мы так распираем здесь, здесь запираем. Все, у нас все поместится, все хорошо. Колеса встанут. Куда нужно. Давайте прикинем руль сюда. О. Вот так вот, да. О. Уильочка со с рулем. Красиво же, да, друзья? Ох, вот этот велосипед. Та-да. Это О! Прям как на крышке Кока-Колы. Так, вилочка друзья, у нас готова. У нас остается один элемент от этой штуки. Всей конструкции. Вот это вот кронштейн сам, да? Точнее, шарнир. Который нам необходимо установить в эту вот... В эти два паза, которые на стойках вилки вот здесь она у нас не проходит сюда поэтому нам надо ее подготовить эту деталь дальнейшей инсталляции на раму но обработать и подогнать размер нужно сейчас а приклеивать мы будем уже непосредственно после окраски давайте попробуем сточить это немного Так, друзья немножко скорректировал толщину вот этой вот пятюльчики сейчас мы ее примерим посмотрим как она у нас помещается в пазы не хочет а она помещается туда практически как положено. Опай оп. Может быть единственное. Еще чуть-чуть прибрать ее, так сказать, длину. А то не до конца она у нас усаживается. Так, и вот теперь у нас этот кронштейн стал ось. Все вилки стало как положено. напротив верхней части, и в общем-то все здорово. Так, откладываем эту нашу заготовочку в стороночку, давайте пока приведем в порядок коляску. Так, убираю все шовчики с коляски обычной вот такой пилкой маникюрной вот такую поверхность мы получаем после обработки первым вариантом пилочки так отлично возьмем следующую пилку более мелкую шлифонем еще немного Тут вот уже можно обратить внимание, что поверхность становится очень-очень ровная, без шва без перепадов. Вот, так скажем, после второго номера пилочки, а калибр у этой пилочки был 320 зернистость и теперь практически вот такой вот полировочкой она правда уже такая попользованная бывалая но нам это даже очень хорошо подойдет вот можете обратить внимание какая поверхность получается она практически ну, становится, как будто это единое целое и было изначально. То есть выполировывает как положено. Вот такую поверхность получаем после обработки наждачными пилками этими для маникюра. Все прекрасно выглаживается. Перепада никакого здесь у нас нету, все замечательно. Так и переходим к остальным деталям от коляски. И на рамках у нас остается всего ничего деталей, в общем-то только колеса. Вот наши рамки, первая от коляски и вторая от мотоцикла. Деталей здесь кроме колес нет. И мы выходим на финишную прямую, друзья. Так, друзья, колясочка у нас почти собрана. Остается приклеить сиденье. Сейчас я его сразу туда примонтирую. Главное, правильной стороной его туда поместить. Ну, так вот всегда, да? Ну, такой у нас лафетик для пулемета не будем мы его сейчас туда далеко устанавливать чтобы можно было снять так ну а на этом наш сегодняшний выпуск завершается всем спасибо за просмотр я думаю что наш хрюша здесь себя будет чувствовать просто отлично Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик удавлений, читайте описание к данному выпуску. Всем до новых встреч, друзья. Пока-пока.